Чего они до нас пришли и зачем? Ну за чего они пришли? Зачем? У тех, что должны люди так страдать? Чтобы... Да, чтобы да, принести, так. Да, да. А да, да. А вы знаете, они жнищат усе подряд. Стали же ж и лупить и, и лупить увы все подряд. Им же не людей не жалко, не да. не як кажуть, не хат не дамо, Побили людям. Что теперь людям бедным делать? Де его жить, что его робить? А столько безвинных легло. Тони трудни, тупые, ру. Да и... вы, вы понимаете, я им название дала, это не люди, это рекси я говорила, ре, ре, рексы. Пришлось им человек и лупать, открывай, ну мы же открыли. Уже называю не на ты, а на вы, уже ж можешь называть, люди добрые. Они звери, но их надо называть уже во страшку. Скажут, скажите, пожалуйста, а нам можно печь протопить, хоть кипяточку нагреть? Той пришел один, а другой так поворачивается, да она мне говорит, разрешаем только днем топить, вечером, чтобы я не видел. И когда потемнеет, не выходите. Вот и все. А другой раз, как пришли, это было, это, я не знаю, может, у вас же так и было. Да То же, тоже же, это же первый раз, когда они раз ходили, когда ленты стреляли. красные вешали. где люди были у дворах так Чтобы чтоб уже им знать было. Uh -huh. А когда второй раз пришли, мы тоже повыходили. Стукают, мы повыходили, стоим вот так из чего. Мы есть? Но уже у меня сарая не было, уже сарая сгорела. Uh -huh. Он так подивился, дворница, есть кто? А кто у нас может быть? Вы с кем тут? У двоих. Кто в доме? Ну, идёт, дивится. Короче, пошли, в хатистем, окна закрытые. Мы ходили, ходили по хатах с фонариком. Нема, нема. У погреб полез, нема, нема. Думаем, что они там делают? Аж мне горилку шукали. Люди добрые, yeah. а у меня сын, да, коньяку нарабил, выносит две бутылки коньяка, а цей, что с нами стоят, каже, где ваши телефоны. а мне телефон, да, тут телефон простенький простенькие, господи, well, я ж вчила, в кармиду моей мощи не покажу, мене немає. а у меня а подруга, они из того дома, каже, мы здесь сидели дома, каже, а мне стареньки, так я полезу в погреб, достану. Вот это только сказала, вот эти слова сказала. А то и выходит из хаты, той же. Дай каже, не трожь, посмотри, что я нашел. Выносит две бутылки коньяка. А я думаю, ох, палки и, мы, конечно, Думаю, не мы, заховала. Мы его ну и не пошли. Мы зашли же в веранду. Только зашли. Тут собака гаумей. Я в окно. Вот такая шкарпетка узка глаза, а -а -а. через забор маленький, уже на рундук устанет. Штукает, мы уже открываем, а он говорит, мы так стали дымом. говорили, что у вас есть самогон. Я говорю, иди, шукайте, как самогон. И он, же, и он же пошел в хату, и с фонариком шукать. Оказывается, что, когда забирал коньяк. А у меня там было четыре бутылки и бутылка вина. Вин не бутылки забрал, а не видно, че побачил, не побачил, не заоткрыл. А у меня внизу свята вода в трехлитровых банках стоить. А он думал самогон. Что же вы думаете, вытяг? Нет, он попробовал, убедился, что свята вода. За, за, и так уже что, закрыл крышку и поставил назад. Я говорю, какой тебе черт самогон, кажу, то свята вода, кажу, а не самогон. А так идут что по улице, беги, куры, не беги, не беги. поразбивали же все дырки, кури по улице бегают, ну, некуда им их заховать. А они идут, и да, один ох, какая курица жирная пошла, он бегит: давай заберем и сжарим, а другий, не трошь ее. А мы сидим, же с другой пузабуре, она говорит, что у вас и курки жирные захотели". Ну люди добрые, Групп, телят, ну, да. ну нас одно спасло тут, вот тут спасло нас одно, чтобы они нас из погреба ничего не вытягивали, у нас уже как кажуть, в, в селе все есть, спасли, вот эти телята, чтобы они их лупили, дожарили, потому да, что каждый день пахло, и картошку варили, потому картошка картошка, ну, как то печать картошку, так картошка, и мясо пахло, вот это спасло нас.